кто дал бы мне орлиные крылья и глаза мои просветлил, а затем одежды земные в перья, когти и клюв превратил. Я взлетел бы, как гордая птица, и расправил бы оба крыла, и тогда бы я насладился бесконечным полетом орла. Орел – это хищная птица, принадлежащая к семейству ястребиных. Он имеет массивное тело массой до 6,7 кг и обладает длинными и широкими крыльями с размахом до 240 см. У него массивный клюв, когти загнуты внутрь, а на бедрах перьями образованы штаны. Самки обычно крупнее самцов. На каждой лапе птицы имеются три передних и один задний коготь, которые позволяют пронзать и хватать добычу. Во время сжимания когтей орел способен создавать давление в 15 раз, превосходящее таковое для руки человека. У орлов очень острое зрение. В светлое время суток небесный охотник может увидеть зайца на расстоянии до двух километров, а мелких грызунов с расстояния нескольких сотен метров. Эволюция хорошо поработала над орлом и подарила ему возможность фокусироваться на двух объектах сразу, что позволяет ему отыскивать жертву и следить за полетом. Глаза у орла малоподвижны, но с помощью гибкой шеи он может осматривать периферическим взглядом 270 градусов окружающего пространства. Веки орла тоже сюрпризом. Оказывается, у него есть плотные веки для сна и прозрачные защищающие глаза от пыли, ветра и жертв на охоте. Благодаря особым растопыренным перьям с огромной подъемной силой... Орел может часами парить в небесах со скоростью 50 км в час, выслеживая свою добычу. А если заметил и решил атаковать, то может разогнаться до 320 км в час. Иногда кажется, что орел не летит, а застывает на месте. Но это может объясняться оптической иллюзией, параллаксом или очень мощным воздушным потоком, в котором планирует орел. Орлы достаточно распространенные птицы. Их можно встретить в лесах, тундрах, степях и даже пустынях Евразии, Северной Америки и Африке. Гнезда не могут свить как на земле, так и на деревьях, но чаще всего выбирают горные массивы. Орлы строят гнезда как можно выше, чтобы обеспечить безопасность для птенцов, иметь прекрасную обзорную площадку и место для засады. Гнездо обустраивается на много лет, с каждым годом достраиваясь и расширяясь. Орлы – очень верные птицы, пару они создают на всю жизнь. У небесных охотников замечательная организация быта. Самцы добывают еду, а самки воспитывают и кормят орлят. Орлы могут откладывать два и три яйца, причем первое крупнее остальных. И тот птенец, который вылупляется первым, старается избавиться от своих братьев и сестер, выбросив другие яйца из гнезда или сдвинув их подальше от центра. Если птенцы вылупляются, то первенец лишает их пищи, отбирая еду, а иногда убивает. В голодные времена орлы сами могут скормить несчастных братьев и сестер своему более сильному отпрыску. В дикой природе обычно выживает сильнейший. В результате от 50 до 80 процентов появившихся вторыми птенцов погибают в первые две недели жизни. В возрасте 3,5-4,5 месяца птенцы покидают гнездо, а самостоятельно охотятся начинают ближе к 10 месяцам. У орлов есть несколько видов: Беркут или королевский орел. Он обитает в Евразии и Северной Америке. Гнездится, как правило, в горной местности. Филиппинский орел. По названию можно догадаться, что проживает в джунглях на Филиппинских островах. Гарпия южноамериканская. Этот вид обитает в Южной Америке. Боевой орел зона его обитания, северная часть африканского континента. Белоголовый орлан символ США. Этот вид распространен только в Северной Америке. На кого охотятся орлы? Если коротко ответить на этот вопрос, то можно сказать, что орел охотится на все, что движется. В рацион его питания входят более 200 видов млекопитающих рептилий и птиц. Это мыши, зайцы, змеи, дикие козы и лисы. Также при необходимости орел может атаковать волка, собаку и даже детенышей кабана или антилопы. Как охотятся орлы? Ответить на этот вопрос однозначно нельзя, поскольку все зависит от вида птицы и типа жертвы, которую он для себя выбрал. Например, филиппинский орел и гарпия питаются в основном обезьянами, на которых они неожиданно нападают, быстро маневрируя в густой чаще джунглей. Белоголовый орлан не брезгует рыбой, которую выхватывает прямо из воды, пролетая над ней на низкой высоте. Что касается беркута, то он предпочитает выслеживать добычу паря высоко в небесах. Как только он ее выбрал, складывает крылья и буквально падает вниз, как камень, прямо на голову несчастному животному. Во время атаки беркут может выбрать одну из трех стратегий в зависимости от массы жертвы. Если она значительно легче орла, беркут хватает ее и относит сразу в гнездо, где убивает и съедает. Если вес добычи равен Весу орла, хищник может поднять ее и сбросить с высоты, а затем съесть или по кусочкам доставить в гнездо. Например, так он поступает с молодыми козлятами в горах. Если жертва весит намного больше орла, тогда он вступает с ней в схватку и ранит когтями, пронзает клювом и душит лапами, прижимая животных к земле. Так он охотится на лиц и волков. Некоторые орлы нападают даже на беспилотники. Довольно забавно наблюдать за тем, как орлы охотятся на кроликов и зайцев. Эти юркие животные явно не хотят побывать в когтях кровожадных хищников и стараются удрать от орла, что есть мочи. Но, как мы помним, скорость пикирующего орла может достигать 320 км в час, поэтому эта схватка обещает быть интересной. Орел решил напасть незаметно, когда жертва ничего не подозревала и мирно щипала травку на лугу. Ведь внезапность нападения – залог успешной охоты. Расправив крылья, пернатый хищник взлетел. Готовясь к нападению, он летит бесшумно, только тень скользит по бурой земле. Ничего не подозревающий заяц насторожился, поднял уши и прижал передние лапки груди. Он ждет. Он замер в ожидании, видимо, что-то почувствовав, но еще не готов действовать, поскольку не знает, что ему угрожает. Орел уже подлетает к своей жертве. И вот ушастый осознал всю угрожающую ему опасность и поскакал в сторону спасительных деревьев. Орел ускорил полет. У зайца, кажется, нет шансов, но он не сдается, стараясь спастись, пытается прыгать выше и дальше, сильнее отталкиваясь от земли. Орел планирует, расправив крылья, и тут же бросается вниз, в надежде схватить зайчишку, но промахивается. Пушистому комочку каким-то чудом удается увернуться и отскочить в сторону. Охотник взлетает и заходит на новый круг. И вновь атака. Зайчику везет. Видимо, орел что-то не учел или ушастый оказался очень проворным. Немного отдохнув, орел решает действовать наверняка. Он внимательно присматривается, выслеживает добычу, замечает в траве скачущие уши и начинает преследование. Все рассчитав с третьей попытки, орел настигает зверька. Жалко ушастика, но такова жизнь, орлам тоже нужно что-то кушать. Иногда орлы могут нападать на жертву значительно крупнее себя, например, на горного козла. Несчастное животное ничего не подозревает и мирно пасется. У него такая милая мордашка и жалостливый взгляд, что сердце кровью обливается, когда представляешь, какая участь его ожидает. А хищник не дремлет и зорко осматривает окрестности. Если он может увидеть зайца на расстоянии до двух километров, то горного козла орел и подавно разглядит заметили опасность первыми и бросились на утек. Орел взлетает и направился сразу к цели. Козлик до сих пор еще в неведении, как же коварен план орла. Он складывает крылья и камнем падает вниз, пикирует и сбрасывает несчастную жертву со скалы. Выжить после такого удара о камни невозможно. В этом видео южноамериканская Гарпия увидела резвящихся гепардят и явно ими заинтересовалась взлетела и стала кружиться над ними. Как только один котенок отбежал от своей мамы, Гарпия бросилась вниз, схватила малыша своими когтями и унесла его прочь. Но мать не смирилась с потерей и бросилась в погоню. Она увидела своего малыша на дереве, пожираемого ужасной птицей. Ее горю не было предела, и она, повинуясь инстинкту, стала карабкаться вверх в надежде спасти своего сына или хотя бы наказать злодея. Орел был так увлечен своей трапезой, что не заметил приближающейся опасности, и сам оказался в когтях у гепарда. Преступление было отомщено, но смерть преступника не способна вернуть к жизни его жертву. А здесь Орлу не понравилась наглость этой ящерицы, и он решил проучить ее, обхватив ее голову когтями, но хвостоногая оказалась не из робкого десятка и сопротивлялась как могла, упиралась, хваталась за камни и старалась самоатаковать. Орел явно не ожидал такого агрессивного поведения от жертвы и выпустил храбрую ящерицу из своих когтей. А та, недолго думая, спряталась в норе. Поэтому даже если вы попали в капкан и кажется, что спасения нет, боритесь и сражайтесь за свою жизнь до конца. И может быть, вам улыбнется удача. Иногда орлы пытаются совладать с добычей, явно превосходящей их по размерам. Что заставляет их поступать подобным образом, неизвестно. Может быть голод или излишняя самоуверенность. Но в этот раз горная птица явно не рассчитала свои силы и, заметив посущихся диких коз, решила напасть на одну из них. Видимость была отличная, дул свежий ветерок. Серные, заметив опасность, помчались вниз по горному склону. Орел парил над землей, широко расправив крылья, грациозно позируя нам в ярких солнечных лучах. И вот он начал снижаться, сложив свои крылья, приземлился рядом с козой и посмотрел в ее глаза. Широко расправив крылья, он хотел напугать серну своим грозным видом, а потом вцепиться в ее загривок. Несчастное животное стало метаться из стороны в сторону, пытаясь сбросить когтистую тварь. Но орел не отпускал свою жертву, и тогда серна бросилась вниз со скалы. Упала, перевернулась и придавила орла своим весом. Но отчаянный боец решил сражаться до конца, несмотря на более возможные повреждения, ведь серна тяжелее орла и ему явно было несладко. Поднявшись, серна вновь поскакала вниз, совершая просто гигантские прыжки, мощно отталкиваясь задними ногами. Вновь упала, перевернулась и прокатилась по орлу. Удивительно. Но и на этот раз он не сдался, не выпустил Серну из цепки лап. Какое-то время они вместе катились по склону, пока не наткнулись на обломок скалы. Орлу не повезло, Серна смогла развернуться в полете и прижала к скале всем своим весом орла. Он явно не ожидал такого исхода и уже не мог сохранять равновесие во время отчаянных прыжков горной козы. Его вот, набрав приличную скорость, Серна совершила олимпийский прыжок оттолкнулась от земли и развернулась вокруг оси прямо в воздухе. Набегающий поток воздуха сбросил орла со спины отчаянной жертвы. Он потерял равновесие и оказался под копытами серны. Это доконало его, и он, наконец, отпустил несчастное животное, избежавшее неминуемой гибели. Некоторые орлы являются прирожденными охотниками на лис. Они полны решимости, их смелость не имеет границ. Хитрой плутовки не скрыться от взора властителя небес, ведь она хорошо видна на фоне белого снега. Орел приготовился. Он зорко следит за лесой, отслеживая каждый ее шаг. Она остановилась, и Беркут взлетел, направляясь к своей жертве. Как же красив его сольный полет. Подлетев поближе, он сложил свои крылья и начал спускаться. В этот момент орла заметила леса и стала удирать от него. Беркут только этого и ждал, он стал стремительно снижаться, наращивая скорость. Несколько взмахов крыла, и вот он у цели. Лиса повержена и сбита с ног. Она пытается сопротивляться, старается укусить своего обидчика, но у нее ничего не получается. Орел взбирается на нее и хватает когти. Лиса крутится на месте, извивается, вертится волчком, но не может сбросить с себя грозного хищника. Хотя после непродолжительной борьбы лисе удается освободиться. Орлы – отличные рыболовы. Заметив рыбу с высоты, они резко снижаются и хватают ее своими когтями. Как же прекрасен полет орла! и можно любоваться бесконечно, в нем есть что-то магическое и завораживающее. Иногда небесные охотники ведут себя как мародеры, и вместо того, чтобы самим ловить рыбу или охотиться, стараются отнять добычу у других орлов. Но не всегда воровство бывает успешным. Попытка ограбления не удалась, орел, поймавший рыбку, выпустил ее из своих лап, а воришка не смог ее поймать. Поэтому оба они остались голодными, а рыбе крупно повезло. Надеюсь, она осталась жива после лап орла, невозмутимо служившего свой прерванный полет. И вот, наконец, орлу улыбнулась удача. Низко летя над водой, и выставив лапы вперед, он схватил когтями добычу, рыбу, что была на мели. Его охота увенчалась успехом. Теперь есть пища для голодных птенцов. Хорошо быть орлом. Можно лететь куда хочешь, никого не боясь. Любоваться небом и миром вокруг. Красота. Чувствуется дух свободы.